так приветствую всех больше наверное, пока приветствую для тех кто будет смотреть уже в записи так сегодня у нас тема будет вообще очень очень интересная и я бы хотела такой вопрос сначала даже задать вам тема будет касаться отношений потому что она стала такая прям очень очень актуальной в последнее время скажу почему отношения у нас могут быть кармические что такое кармические, да, ну, кармические, э -э родственные и близнецовые пламена, это вообще такая улетная тема, просто, я, знаете, даже решила для себя, что вот с предназначением я как-то разобралась, да, я уже сделала тренинг, девчонки у меня получают шикарные результаты, там мы еще по талантам пошли, а вот сейчас меня захватила вот тема отношений очень сильно. Я очень благодарна одной из девушек, она такая моя постоянная, такая любимая одна из моих верительниц, которая задала как раз таки вопрос про близнецовые пламена. И я начала ее исследовать и поняла, что сейчас как раз таки сама вхожу в эту стадию. И я вам сейчас расскажу. Но давайте сначала с кармических посмотрим. Смотрите, что такое у нас кармические отношения, да? И можно ли, вот вопрос был вот такой: как матрица можно увидеть кармические отношения? Можно. Смотрите, во-первых, у каждой у нас что такое кармические отношения? Они могут быть и как с мужчиной, да, и ну, мужчина-женщина, женщина-мужчина, да. А также там могут быть кармические отношения там, с родителями и так, далее, и так далее. Мы берем сегодня только отношения мужчина-женщина. да. Я думаю, это очень интересная тема для вас. Ну, и для меня тоже. Смотрите, кармические отношения, это они такие очень болезненные, да. Это бывает, знаете, когда они приходят, то есть есть определенные какие-то программы. Когда человек приходит, когда он воплощается, у его души есть определенные программы, которые он должен отработать через что? Через ситуации, через отношения, через там и так далее, и так далее, да. И вот когда душа воплощается, я сейчас буду рассказывать очень просто, прям вот на пальце буду объяснять, чтобы я не, не буду там какими-то там такими словами, чтобы вас не, не просто на бытовом простом языке буду рассказывать, чтобы вам было это понятно, чтобы вы это донесли до себя, хорошо? Вот, ставьте, кстати, плюсики, если тема интересная, если я так уже вас немножечко, ну, как бы заинтересовала вопрос, то что мне очень интересно, я хочу, чтобы было вам интересно. Смотрите. Когда все партнеры, которые у нас встречаются, они все не случайны, просто у каждого из них есть своя определенная задача. И у нас, э, то, что касается кармических, да, мы не будем там прям особо так прям погружаться, я просто, если вам будет интересно потом по каждой из этих вот областей э, отдельная тема, я вам расскажу там и про кармические отдельно сделаем эфир, и про родственные сделаем эфир, и про близнецовые сделаем эфир. Сейчас просто мы такую картинку, чтобы вы могли понять, в каких вы находитесь отношениях, хорошо? Потом те, кто будет в своей записи, напишите в комментариях, узнали себя и в каких, ли, каких из этих отношений вы находитесь смотрите кармические они очень болезненные да то есть это привлекаются люди для какого-то для проработки каких-то определенных уроков у нас есть очень очень много разных программ которые нам вот как раз таки посылают тех партнеров с которыми мы должны отработать у меня был кармический муж и э, это был второй мой муж, которым я прошла, когда я стала изучать свою матрицу, я поняла, что я прошла очень-очень много программ, с ним проработала. То есть вот то, что моя душа наметила, она, видимо, договорилась с тем партнером, с тем человеком, что вот ты появишься в этот, в этот момент, и... Э, ты будешь там вот с Валентина прорабатывать вот эти вот вопросы. Это, конечно же, кармические, они возникают как? Когда, знаете, такая вот люди друг друга увидели, и какая-то такая возникает между ними страсть, возникает притяжение, и начинается такой момент притирки, и люди начинают вот это вот общение. Но в кармических отношениях всегда... Есть ситуация какая, когда человеку очень сложно находиться в отношениях с ним, да, потому что постоянные терки, постоянные какие-то скандалы, постоянно. У некоторых до рукоприкладства доходит, я вам могу сказать по практике, да. Это такая ситуация, когда прямо вот ну, не вместе невозможно, да, и в роз никак невозможно. Я со своим кармическим мужем прожила 7 лет. И у нас были ситуации такие, что я иногда могла просто. Вот, у нас, знаете, как уже дома была шутка такая, да, когда я сыну говорю, так, неси чемодан, да. А потом у чемодан просто перестали убирать. Он просто стоял у нас в коридоре, да, и когда периодически вот эти вот возникали вот эти вот вспышки, да, мы, я складывала все его вещи и вот ставила в коридоре этот чемодан. Потом как раз он уходил, и у меня начинались вот эти вот истерики, сопли, соли, слезы, что я никак не могла без этого человека. Но это отношения, в которых, смотрите, ситуация была какая, когда э, постоянно было, вот знаете, было затишье, иногда была такая ситуация, когда было все хорошо, все прекрасно, все замечательно, мы там даже вместе бизнесом занимались, как-то развивались там и так далее, да? Но потом находила коса на камень и шел пош... опять взрыв, опять шли такие эмоции. И вот смотрите, вот в этих отношениях что очень интересно, здесь э, бывает такой момент, когда один ну, оба пришли, да, для урока друг к другу. Но бывает, что иногда, например, один, он больше даже получает каких-то уроков, нежели тот, да. И вот смотрите, здесь получилась ситуация какая моих моей ситуации, в моей, моей ситуации, ситуации. Я пошла дальше по духовному развитию, дальше пошла по духо, духовно развиваться. Благодаря этому партнеру я начала. Смотрите, у меня была какая тема. Встречается мужчина который мне очень нравится. Я в этого мужчину влюбляюсь, но я понимаю, что я не могу с ним находиться, это какой-то ад. Я начинаю думать о чем? Так, мне нужно понять, я не хочу с ним расставаться, я просто хочу понять, что мне делать вообще, как мне его с ним взаимодействовать. И я начинаю копать, я начинаю изучать психологию мужчины и женщины, я начинаю изучать психологию мужчины. И благодаря этому человеку, то есть мой кармический, то есть моя задача была в этих отношениях вырасти как психолог, да, как войти в эзотерику более глубже, то есть это был мой такой вот скачок. да. И я начала... Эм, это потом скажу, Кристина, отвечу тебе. Я, ну, я поняла, о чем идет речь. Чуть попозже об этом будем говорить. И смотрите, как интересно. То есть, получилась ситуация какая? Я начала расти именно вот вдруг как ну, выше, да, я пони, начала понимать, что там, как там. Короче, эта тема стала для меня, вот, знаете, как борщ приготовить для кого-то, да, вот для женщины любая, она умеет хоть так или иначе борщ приготовить, да. Вот это была вот такая моя вот тема, то есть я ее изучила просто со всех сторон, да, но э, я начинала, потом мне захотелось его переделать, он хотел переделать меня, я хотела переделать его, и вот это вот постоянное такое, знаете, то я не так сижу, то я не так встаю то я не так сказала, то я не так посмотрела, то я это, то я в общем, короче, полный трэш был, понимаете? А э, я пыталась его как-то тоже подстроить, переделать, но не получилось. И вот кармические отношения, они, смотрите, какие интересные. Когда люди вот в этой ситуации они начинают друг друга типа как переделывать, хотят, чтобы и тот, и другой был лучше, то в кармических отношениях люди во время этой ссоры они отдаляются друг от друга, понимаете? Вроде бы, вы вот, знаете, как бывает такое вот состояние, когда, например, вот вопрос такой никогда не возникал у вас, что ну почему вот я же этого человека встретила, я его так любила, у нас вообще так все было хорошо, он такой был внимательный, он такой был заботлив, а теперь я его ненавижу, я просто готова его придушить вообще своими руками. Да почему? Потому что это чистая воды кармические отношения, да? То есть какой-то урок вы прорабатываете, но в кармических всегда вот эти проработки, они отдаляют, отдаляют, отдаляют и отдаляют. Люди становятся чужими друг другу и становится такой момент, когда невозможно находиться. И вот кармических партнеров может быть в жизни много, потому что вы может быть с этим человеком конкретным, если вы чего-то не доработали, не доросли до какого-то там состояния, вы можете выйти потом да, из этих отношений. Но лучше всего, конечно, по мирному. Вот это лучше всего, потому что кармический узел завяжется, и потом опять придется где-то там с ним встречаться в следующем воплощении. Если человек не проработал, то потом у него может еще партнер встретиться похожий, еще похожий. И вот бывают такие вот моменты, если вы замечали, поставьте плюсики, когда если вы замечали, что бывают такие ситуации, когда постоянно одни и те же одинаковые мужики и мужчины, как на подбор. Да? Как на подбор, как будто бы, я не знаю, вселенная вот собрала всех этих негодяев да, и всех не подсунула. Вот у кого такие ситуации были, ставьте плюсики. Когда же у вас урок с этим человеком пройден, наконец-таки, да, то, что происходит я вам рассказываю опять-таки по себе я очень долго переживала я сама подала на развод мне это было очень сложно это было очень невыносимо но я это сделала я понимала что здесь просто но ну, нечего ловить из вообще ничего не может получиться понимаете и э, что я здесь что получилось буквально недавно я просто вот иду на улице я крайне редко выхожу на улицу потому что ну я то учусь то работаю У меня вот такая ситуация Ну пока пока пока и мне нужно было выйти на улицу, я иду, и какой-то мужчина меня зовет, Валентина, он ко мне всегда обращался, Валентина, я не люблю, когда меня называют Валя, вообще это имя не очень люблю, вот Валентина как-то, да, эм... я оборачиваюсь, думаю, что за мужик стоит, какой-то, знаете, чужой мужик меня зовет, еще зима, как раз-таки тут шапка, это все, как он еще бороду отрастил, думаю, господи, что за мужик какой-то, в общем, вы понимаете, я с ним общалась, вот, человека, который я, как я думала, безумно люблю и так далее, я с ним общалась, как будто бы вообще какой-то вот посторонний мужик подошел, меня позвал, который вообще, ну, у меня к нему ничего вообще нету. Мы пообщались буквально 2-3 минуты, и мне хотелось от него сбежать. Я ему говорю, ну, мне там по делам, ну, да, да, я понял. И вы знаете, я вот это какое-то такое кармическое отношение, когда люди расходятся, у них такое приходит освобождение, понимаете? То есть все, я поняла, что я с этим человеком проработала все, потому что когда я свою матрицу изучала, у меня есть в «Матрице» такая программа, да, вот я хотела как раз-таки еще то, что как раз вопрос такой, да, можно ли увидеть кармические отношения в «Матрице»? Можно, конечно. Вот, например, у меня программа э -э, есть «Тюремная», да. И вот тюремная программа, она о чем говорит? Как раз таки, что у человека могут быть в жизни вот такие вот ситуации. То есть это либо родители, например, да, строгие, либо там супруг вот такой появляется, которого я описала вам, да. Ну и там много-много чего еще, может там кредиты там и так далее, и так далее. Кстати, вот я вам могу сказать, что когда у меня еще был не проработан до конца с ним урок, и я с ним развелась, я никогда в жизни не имела ни долгов, ни кредитов. И вот когда мы с ним жили вместе, очень много чего он беря кредиты, которые он собирался оплачивать, он их оформлял на меня. И когда мы с ним развелись, то все это осталось на мне, понимаете, да? И чтобы мне это все покрыть, мне пришлось брать еще один кредит который меня душил очень долго. Здесь суть какая? Здесь человеку просто нужно, это, знаете, бывают такие вот, э, как у меня вот эти все испытания, у душ, которые уже заканчивают свой цикл, у древних душ, да, а у меня она как раз-таки вот по матрице я поняла, что это душа, которая, <coughs> ну, она древняя душа, она потому такая опытная, она там много чего знает, да, и потому она все это вот прям прорабатывает, чтобы ей уже потом выйти на другой совершенно новый цикл, да? И. Здесь, смотрите, как интересно, то есть вот я как раз таки вот по этой программе, по тюремной, я когда ее изучала, я думаю, господи, что с меня списали, что ли, сидели там, я не знаю, такое было впечатление, что меня изучили, мою жизнь вот с этим человеком, и вот все прям прописали, вот вам, пожалуйста, программа, которую с этим человеком, там еще другие есть программы, которые я с ним прорабатывала, да, когда я посмотрела но вот это была прям очень такая вот значимая программа, да? Это вот то, что вот вы говорите, что ну можно ли. Еще есть такая программа, когда называется она любовная магия. А, кстати, Лидочка, побудь немножко тоже с нами, не уходи, тебе потом отдельное спасибо скажи, сказать хочу. Ты прям меня сподвигла на подвиги, увидела тебя сейчас смотрю ты в чате. А, смотрите, есть любовная магия, это, и еще есть одинокая женщина. Это знаете, как вот бывают такие программы, когда такое состояние, когда вы вас прям очень сильно тянет к человеку, очень сильно, да? В кармических такая ситуация есть. Есть, в кармических тянет до невозможности, это такое есть. Но это потому, что не проработано до конца. Любовная магия, смотрите, какая интересная программа. Как она может проявляться, вот смотрите, за собой наблюдайте. Если у вас была такая ситуация, когда вы, например, вам всегда не хватает любви, вы всегда, вот если партнер, например, с вами, все с ним окей, все хорошо, он вам уделяет время, он там вам звонит как нужно, он там вам смс пишет, он там подарки дарит, все окей. Только он отдалился, он там с друзьями пошел, на работу там задержался, что-то еще, все, у вас ломка, ломка, ломка, ломка. Или бывает такое состояние, что этот не, ну, не любит, этот вообще не дает внимания, этот, и постоянно такая смена партнеров. Тоже кармическая ситуация, и э, тоже один из моментов таких кармических, это вот я про, на вопрос по программам отвечаю, есть ли вот такое. Дальше, э, что у нас дальше, дальше, дальше может быть, да. Кстати, про кармич вопрос хороший. Может ли быть счастливой, можно ли быть счастливой с кармическим партнером? Можно. Но для того, чтобы быть с кармическим партнером счастливой, это нужно, знаете как, вот выйти, чтобы вы сами очень глубоко, духовно развивались, чтобы у вас было много-много терпения, и чтобы ва ваше вот это терпение помогло вам вывести этого партнера тоже на духовный путь развития. И когда вот эта ситуация произойдет, то тогда уже можно, и у вас все пойдет вверх. Но это бывает крайне редко, потому что очень много разных программ, которые нужно отрабатывать, и э, может быть… Вот смотрите, кармических их очень-очень много, да, может встречаться по жизни э, на пути, на нашем жизненном, и поэтому здесь вот опять-таки зависимость от того душа, там, что для тебя, какой план там у нее, да, что там она там себе придумала, потому что есть люди, которые, например, вот с одним они встретились, и вот всю жизнь с ним там что-то и делают, да, а вот есть, которые, например, разные, разные ситуации. Вот у меня, например, была мечта, я хотела выйти один раз замуж, и жить долго и счастливо, растить вместе с этим мужчинам детей и воспитывать внуков. У меня не получилось. Вот честно говорю, не получилось. У меня уже было два брака, и еще гражданские. Да? Ну и про отношения мы не говорим. И я раньше не понимала, почему это происходит. Сейчас, как чем больше погружаюсь, это не оправдание. Потому что я там такая, вот, да, себе оправдание ищу, почему там у меня нет это как раз-таки идет, вот именно душа, она выбрала себе как раз-таки различного уровня проработки, но эти проработки как раз-таки должны произойти с разными партнерами. Так должно быть. И не, не думайте, что там это какой-то блуд. Нет. Теперь смотрите. Оправдалась, да? Смотрите, можно ли быть? То есть я сказала, можно быть счастливой. Дальше. Следующие отношения, опять-таки говорю, мы быстренько пробегаемся, следующие отношения это родственные души. Родственные души – это те люди, которые встречаются, когда человек, с которым тебе комфортно. Это люди, которые, опять-таки, сейчас говорю, я не ухожу глубоко. Если захотите, поставьте мне вот плюсики, потом, когда уже эфир закончится, напишите в комментариях, что да, хотим продолжения. И тогда я буду отдельно запишу вот только по кармическим, только по э, родственным, только по близнецовым. И вот смотрите, родственные души – это люди, которые встречаются, они, знаете, там такое вот может быть не быть страсти. Это люди, которые, они вот прям чувствуют, ой, прям моё, моё, вот прям мое. слушай, мы с тобой такие одинаковые. У меня такое чувство, что мы с тобой знали друг друга сто лет. Мы с тобой прям вообще-вообще, прям знаешь, вот прям любовь, морковь и так далее, да? И они как будто бы на одном языке говорят, они друг друга понимают с полуслова, они друг друга как-то им легко, им комфортно, да? Опять-таки повторяюсь, мы сейчас только про отношения мужчина-женщина, мы не уходим туда дальше, в глубину, но только мужчина-женщина ограничиваемся в этом эфире. Когда, знаете, вот комфортно людям, они как брат и сестра вот могут быть потом, понимаете? Вот, то есть, это одну и ту же одежду одевать могут друг на друга, если там муж и жена, им комфортно, вообще классно, да? У них вот какие-то общие могут быть интересы, они друг друга поддерживают. Это отношения, которые могут длиться и всю жизнь. Но, теперь смотрите, но. Переходим к интересному вопросу. И вот я за этот вопрос как раз-таки хотела бы поблагодарить, как Лидочка, тебя еще раз, третий раз благодарю, потому что, смотрите, сейчас чуть-чуть такой прелюдии. У меня были отношения, вот я вам сказала, про кармического, у меня были отношения душевно-родственные с моим первым мужем, отцом моих детей, и у меня вот был период сейчас четыре года были отношения с мужчиной которые я вот... Вы знаете, такое состояние, когда вот э, замечательное, я когда этого человека увидела, думаю, господи, ну прям вот прям какой-то, я не знаю, мне его переделывать не хочется. Э, какой бы там он ни был, я его за все прощаю там. Да как-то... Не то, что прощаю, ничего нечего прощать-то, он там... Он только хороший для меня все дело, то есть такой прекрасный, замечательный человек, почему бы и нет, да? То есть вот прям какой-то, знаете, такой папочка мой, он еще у меня старше на 13 лет год, то есть вот прямо вот родственная душа, понимаете, все, что хочешь, все для тебя, да. Но вот это состояние, оно и в кармическом, кстати, бывает, и вот в родственных. Такое состояние бывает, когда ты думаешь, блин, ну вот что-то не то, вот что-то не то. Вот где-то вот вот мой он где-то ходит. Вот где он ходит, да? Вот где он ходит? Я не понимаю. Где-то он ходит. И вот это вот состояние, оно постоянно как-то вот, знаете, вот, ну не давало покоя, да. И Происходит чудо. Сейчас я вам расскажу одну историю. Ну, я надеюсь, что этого человека здесь не будет. Ну, ладно. Смотрите, моя история, она очень интересная. Ну, мне, во всяком случае, она очень интересная. Думаю, вам тоже будет интересно. Смотрите, кому-то из девчонок, которые здесь есть, они, эта история знакома, потому что я ее привожу часто, как пример, когда проработаем. Когда я была 19-летней девочкой, я работала в школе. В том городе, в котором я выросла, родилась и работала я в своей школе. Сначала пионер-вожатой, потом я работала в школе. А, уже я училась в университете и на третьем курсе, мне на историческом факультете я училась, мне дали мои любимые учителя, дали мне часы и дали мне классное руководство. И я стала классным руководителем в одном прекрасном классе. И в этом прекрасном классе... А у меня, смотрите, было 5 пятых классов и один шестой. И вот в одном пятом классе я была классным руководителем. Мне, 10, мне 19, детям, соответственно, было 10-11. Вот так вот им было. Короче, в чем суть? Там был один ребенок, один мальчик, который был моим любимчиком. Я его обожала, просто обожала. Вот это вот и на сегодняшний день я же там много-много где в школах работала, много там где была. Я из того класса только этого одного ребенка помню. И, короче, в общем, ситуация была в чем? Оказывается, этот ребенок, он в меня влюбился тогда, да? И я была его любимой учительницей. Это был пятый класс. Пятый, запомните, пятый класс. Не десятый, пятый. И здесь происходит ситуация какая? Через год... Я встречаю его родителей, а так сложилось, что мы ну, в одном районе жили там, и его родители, моих родителей знали, в общем, город хоть и большой, но просто мы на одной улице жили, и так случилось, что там такие вот были ситуации. А, его родители, в общем, его мама мне высказывает, что вот, Валентина Юзефовна, вы ушли, а у меня ребенку там плохо было, он так переживал, он в этот период, оказывается, там болел, а, вы, вот он выходит с больничного, любимого, учительницы нет, ну, ну, и замечательно, как бы, да, там, ну, поулыбались, ну, у кого такое не бывает, окей. Проходит сейчас скажу, сколько лет, наверное, лет 17, мне приходит сообщение, тогда только-только были одноклассники, мне приходит в одноклассники сообщение, Валентина Юзефовна, вы прекрасны. Я такая, думаю, кто это? Ну, это сто процентов какой-то мой ученик, но кто, не могу понять. И тут меня осеняет точно, это он. Вот, вы понимаете, сколько у меня было учеников, ну, море, и многие влюблялись там, я не знаю. Я вспоминаю этого ребенка, думаю, блин, классно. Еще тогда мой муж, как раз вот этот кармический уже у меня был, и он говорит, так, кто там тебе такой пишет, 27 лет парню какой-то, а мне, мне 37. Он мне пишет, там, Валентин Зевсин, вы прекрасно. Думаю, Валентин Зевсин 100% значит мой ученик. В общем, ребята, на протяжении 12 лет этот ребенок, ну, как бы пока он был ребенком для меня, мне каждый праздник писал внимание любовь моя с днем рождения любовь моя с новым годом приятно было очень смущало до да, безумства но э, каждая это со... сказать что я ждала его там прям сидела там каждый год нет но когда это сообщение приходило я сейчас к чему веду вы поймете э, мне было приятно я смотрела, когда в Инстаграм захожу, и если я вижу лайк от этого человека, мне было приятно. Приятно. Она меня цепляла, хотя там миллион лайков, да, но мне было приятно. Это я веду к чему? Почему, Лидочка, я тебе говорю спасибо? Смотрите, я всегда акцентировалась больше на отношениях именно на кармических. И у меня было такое чувство, что это кармические отношения, но это не кармические отношения. Это отношения, как раз таки, которые сейчас на стадии именно вот этого близнецового пламени. Здесь смотрите, как они… Э, скажу буквально вот немножко… Э, это знаете, какая ситуация, представляете? Это, э, дальше там были небольшие пошли у нас с ним развития, мы даже хотели, там, мы уже перешли с ним на «ты», то есть мы хотели даже выстраивать эти отношения. Сейчас они немножечко у нас там по определенным причинам притухли, потом расскажу, как будет развиваться. Но суть в чем здесь сейчас, смотрите. Человек на протяжении 30 лет обо мне помнит. Я для этого, и сейчас у меня не корона, вот там стоит орел, не корона. Я с ним разбирала эту ситуацию сначала на уровне просто как учитель-психолог. Мы потом перешли попозже уже на уровень, как уже другой мужчины-женщины. Для меня это был сначала мой любимый ребенок, ученик. Мне было очень сложно перейти с ним на уровень мужчина-женщина. Я вам сразу говорю. Когда я начала с ним как психолог разговаривать, человек не женат, ни разу не был. У человека было, ну, были отношения, он очень красивый, он очень успешный, он вообще шикарный парень. Просто конфетка мечтали для любой женщины. Все у него в порядке, по всем параметрам, все окей. Мальчик классный, просто. Отношения не складывались. Если были, то до брака не доходили. И человек говорит, я, я понимаешь, он говорит, я люблю тебя, для меня ты идеал. Это было все, не только за один день сказано, все эти годы. Когда я задавала вопрос, скажи, пожалуйста, ты женился? Нет. Я говорю, почему? Валентина вы сами знаете. Я говорю, что я знаю? Вы мой идеал, нет других. Понимаете? Опять-таки, не корона моя. На себя принимайте, на себя, на вашу ситуацию. Смотрите, если у вас такая ситуация есть. Что это происходит? Смотрите, близнецовые пламена – это такие отношения, понимаете, когда это вот если просто объяснить, очень просто… Uh, то есть когда души, да, они собираются воплотиться, да, то есть они приходят с разными задачами. И вот когда, uh, то есть это вот близнецовые пламена, это как раз-таки та душа, это может быть в интернете и везде очень такая двоякая информация. Есть такой момент, который говорят о том, что это вот как было единое такое целое, оно разделилось, и кто-то воплотился раньше, куда -то, то позже, кто-то вместе». Некоторые говорят, что это отдельные души, но это просто очень высокодуховные души, которые, вот именно как раз-таки вот эти вот древние души, за которые пришли, за какой-то цикл свой завершить, которые спускаются для того, чтобы им здесь объединившись, чтобы они какие-то там творили чудеса, это любовь, которая длится всю жизнь, это любовь необъяснимая, это вы можете с этим человеком встретиться в любое время, вы можете быть женатым, вы можете быть замужем, вы можете быть глубоко уже старше даже, чем я в возрасте, да? вы можете встретиться с ним в молодости, вы можете, это как, это знаете, когда ты с человеком встречаешь, у тебя какая-то вспышка, у тебя какое-то, знаете, такое состояние, это мое, да, это состояние, которое вот ну, его очень сложно объяснить, это очень такая сильная, непреодолимая тяга. И когда сейчас у нас вот эти вот пошло, вот, понимаете, то есть в нашей ситуации у этого человека, у этого ребенка, он воплотился просто позже, чем я, да, и у него вот это вот произошло, когда человек вот он прям тянет на протяжении всей своей жизни, для него это образ, это идеальный. Все. Я пыталась развеять разными путями, я пыталась там наговорить, ну, все свои минусы человеку озвучила, я человеку в разных там ипостасях показывала себя, да, чтобы, я говорю, давай мы с тобой как-то этот вопрос решим Говорит, ты какой-то себе идеал создал, поэтому тебе сложно отношения выстраивать. Он говорит, мне без разницы. Хоть ты там -то будешь толстая, беззубая, я не знаю, безглазая, ты та женщина, которая для меня идеал. Понимаете? И... Вот это как раз-таки вот эта вот близнецовая тема, я ее начала копать, копать, копать, копать, потому что я не могла объяснить, думаю, ну как так может на уровне психологии, на уровне… Вот сейчас я стала эту тему больше изучать, мне она очень понравилась, Потому что она очень глубокая. Эти отношения, они могут длиться всю жизнь. Это может быть, знаете, когда вам с человеком комфортно, когда вы человека понимаете. Вы знаете, как вот был, ну, как пример. Я, ну, что-то там, я как девочка обиделась на что-то, и вот я сижу там целую смс-ку, строчу, строчу, строчу, строчу. Человек заходит, видит это и начинает мне посылать смайлики. Смайлики, смайлики. Я такая, ну, ладно, все, хорошо, не буду ругаться. Он мне говорит, я почувствовал что ты сейчас, там, сейчас мне что-то строчишь. И это было не единожды. Не единожды. Много раз были вот такие ситуации, когда я э, чего-то хотела сказать, и мы с этим человеком разговариваем как... Это, у меня нет на него обид. Хотя было, были причины очень серьезные. У меня нет там... Э, то есть здесь, когда люди, они понимают друг друга как-то по-другому, понимаете, вообще по-другому. Как будто бы, вы знаете, одно слово сказал, Uh, просто какое-то слово, да, и uh, вот человек тебе просто простует тебе фразу, говорит, я тебя люблю. Ты ему пишешь там петицию, ты написал, он такой, тебе смайлик, и все, И ты понимаешь, что тебе человек хотел сказать. Это вот такая связь, и эта связь, и знаете, когда вот сейчас у нас там возникла одна тема, из-за которой нам пришлось эти отношения пока что на паузу поставить, я человеку просто спрашиваю, говорю, а ты, вот зачем тебе это нужно, эта любовь-то зачем? Просто я люблю, и я буду любить. Я тогда никак не могла себе понять, ну что за чушь какая-то, просто я буду любить, но если ты любишь, ты должен то должен какие-то действия делать, да, как мы обычно. Мужчина, если любит, он должен произвести какие-то действия, он должен что-то, да-да-да-да-да-да-да. Нет, нет. Просто здесь, знаете как, и я понимала, что, знаете, такой один момент, вот в этих близнецовых, у них же как бывает, когда это люди встречаются, у них такая сильная страсть, такая сильная привязка сразу происходит, что даже если между ними происходит сексуальная тема, после этого этому человеку сложно с кем-либо еще вступать в отношения. Когда они вместе встречаются, им очень сложно потом, если эти отношения сразу как случилось, что пошли в развитие, то тогда здесь уже человеку, знаете, когда вот ему никто не нужен больше, вообще никто. Да? Если же эти люди расходятся, они пытаются строить отношения с другими какими-то партнерами, но у них все равно не получается. Ну, не получается. У кого-то, кто-то живет, там, допустим, с родственной душой встретился, там, с кармический там отрабатывает какие-то, но все равно на подсознание любовь к этому человеку. И стоит этому человеку просто появиться на горизонте. Все у нее перекрывает. И, и вот в нашей ситуации, скорее всего, просто пока еще не время, потому что там у человека есть свои какие-то еще задачи, которые нужно проработать, потому что если бы мы встретились, то здесь произошло бы такое, что все, все, я прямо это, мы чувствовали прям это на расстоянии, и нас просто высшие силы пока на время развели. Это, это нормально, это хорошо, это правильно. Поэтому, смотрите, здесь, когда эти два человека встречаются, часто бывает такая тема, когда они начинают дополнять друг друга. У них очень высокая миссия для того, чтобы что-то такое глобальное создать, понимаете? То есть они могут быть совершенно разными абсолютно людьми, да? но они рядом друг с другом начинают либо меняться в лучшую сторону, либо же э, начинают друг друга дополнять настолько сильно, что это вот какие-то у них могут выливаться в какие-то общие проекты, какие-то какого-то такого значимого масштаба, да? То есть какие-то такие изменения происходят. Это люди, которые вот, ну, серьезную проживают трансформацию рядом с друг другом, но она классная. И вот помните, мы говорили в кармических отношениях, там идет вот, э, кстати, какие-то вопросы если у вас по этой теме есть, пишите, чтобы я успела ответить. Здесь тоже есть, вы смотрите, в кармически, когда идет какой-то конфликт, там люди становятся дальше, дальше, дальше друг от друга. В родственных все прощается, там ты не хочешь не ни переделывать, ничего, все просто так, вот, так. А вот, ну как мама ребенка, ну поругала, поругала, но все равно что любит, как бы, да, мой ребеночек, куда там, ну что делать. В близнецовых Здесь каждый какой-либо конфликт, он как раз таки, э, люди растут в нем, понимаете? То есть вот это вот они поссорились, там могут быть тоже такие, знаете, это может быть идти такой процесс, он много-много-много долгое время, но вот именно в Близнецовых там идет вот как раз таки люди, их примирение это уже на шаг выше становится отношение, на шаг выше но как вот говорят что вообще ну, близнецовые они даются вот для людей которые действительно либо уже духовно развиваются да это высший пилотаж отношений да, это безусловная любовь ты, ты просто человека любишь несмотря ни на что несмотря на его поступки это не жертва не путаем да когда «Ой, я готова простить все что угодно лишь бы он был со мной рядом. нет это другой уровень любви, абсолютно другой уровень любви, когда ты человеку вот, знаешь, как говорят, ой, ты там придумываешь ему какие-то оправдания. Нет. Это такое состояние, тебе сложно объяснить, почему ты этого человека прощаешь. Но ты его прощаешь, понимаете, за какие-то вот вещи. То есть ты не стаешь в позицию жертвы, ты просто его настолько понимаешь. Ты понимаешь, ты чувствуешь, вы можете находиться на огромном расстояние от этого человека, но вы будете чувствовать, вы, может быть, даже синхронно что-то будете в одно и то же время делать с этим человеком. Вы будете чувствовать друг друга синхронно, понимаете? Это настолько какая-то такая вот глубокая и э, тема, что ну, она шикарная. Я вам хочу сказать, что просто вот, ну, и вот у меня, например, какие пошли трансформации, когда этот человек, вот он ворвался, да, во-первых, он вытащ, выпихнул вот эти мои застоявшиеся отношения с человеком. Вот когда родная душа, там бывает такое часто, когда, знаете, вот именно ты чувствуешь, что вот тебе классно, тебе комфортно с этим человеком, тебе вроде бы приятно, но где-то есть другой. И ты вроде бы не хочешь думать об этом, думаешь, блин, ну что ты вот думаешь о другом, у тебя такой шикарный с тобой рядом человек, что ты думаешь о другом-то? А это другой, он тебе не дает покоя, понимаете? И близнецовый, он один. Кармические и э, родственные их может быть много, а близнецовый, он один. Да? И вот когда говорят вот некоторые люди, я просто знаю много историй, в которых действительно вот, ну, могут путать некоторые люди с кармическими отношениями. Да? могут. Вы вот, знаете, если вы после ссоры со своим, допустим, человеком, которого вы любите, обожаете, там, без него жить не можете, вы отдаляетесь, это кармический. Если же вы начинаете расти, да, и вы действительно, у вас партнер меняться начинает, да, то тогда в лучшую сторону, тогда уже есть шанс думать о том, что это близнецовое. Но, но не всегда. Я могу сказать, что я, например... Настолько благодарна этому человеку, что он ну, как будто перевернул человек весь мой мир. Я опять вернулась в Торо. Я Таро обожаю, но я когда вот ушла в Матрицу, я прям чуть-чуть отдалилась. Мне очень нравится тема отношений, я ее очень хорошо знаю, потому что я проживала разные-разные варианты, да, я могу быть просто полезной в этой теме ну, до безумства. Я знаю многие ситуации, как их можно разрулить и как можно из них выйти. Но я от нее отошла немножко, да. А сейчас мне прям хочется, мне прям так вот прям рвется сердце, я хочу сейчас… Опять еще поглубже заняться этой темой. Потому что я знаю, что у меня были такие, знаете, вот монометки. Девчонки мне в чате, у меня уже чат есть закрытый. Они меня просили, говорит, Валентина, у вас такая вот, ну, сексуальная какая-то мощь, какая-то энергетика с вас прет. Помогите нам, ну, сделайте какой-нибудь там тоже тренинг, чтобы мы тоже могли это прокачать. Я все обещала, обещала, обещала. И все время как-то уходила, уходила, уходила. Шла в тему вот, вот именно предназначения. Сейчас у меня пошел скачок. Понимаете, человек, который вошел в жизнь, да, что они еще делают, эти близнецовые? Они начинают раскрывать твои таланты. Они начинают вытаскивать из тебя то, что в тебе есть хорошее. И благодаря, вот когда ты с этим человеком начинаешь взаимодействие, а мы с ним лично еще не виделись, только вот так вот, через экран. Представляете, 30 лет прошло. Ну, я думаю, будет. И когда ты начинаешь с этим человеком взаимодействовать, у тебя все твои программы вот эти кармические которые на тебя уже навалились они от тебя отваливаются отваливаются отваливаются ты становишься лучше лучше лучше совершеннее совершеннее совершеннее все вскрывается все вскрывается все меняется ты становишься просто совсем другим раскрываются вот это вот знаете какая-то начинается бурная самореализация когда тебе хочется что-то делать тебе хочется что-то творить да понимаете то есть человек вроде бы как знаете ничего не сделал только вошел да а уже пошла у тебя такая вот ситуация, когда тебе хочется прям все выплеснуть, тебе хочется как-то из себя, как фонтан каких-то таких вот идет именно эмоций положительных. Здесь самое главное: смотрите, если не складывается отношение с этим человеком по каким-то причинам, не держитесь вот так за него, дайте человеку, пусть он уходит. Он вернется, он о вас никогда не забудет, он будет всегда о вас помнить. И эти отношения, они все равно рано или поздно, может быть, в глубокой старости, но все равно вы сойдетесь, потому что здесь миссия очень важная, понимаете? По-любому вы будете с этим человеком вместе, да? В кармических расстанетесь, может быть, там в родственных расстанетесь. А вот здесь эта связь, она будет, вы вот знаете, как вот бывают же фильмы, да? Вот буквально недавно включаю, там просто прям такая фраза, да, выхватываю, когда муж тихаря своей взрослый. дочери, Дочери говорить, сейчас ты взрослая, я тебе могу сказать. Ну, дочка спрашивает, почему у тебя с мамой такие отношения. А он говорит, понимаешь, говорит, я всю жизнь люблю там какую-то там, назвал женщину. Представляете? Вот это так интересно. То есть, а живет с другой. Почему? Потому что дети, потому что семья ну, вроде бы как бы общий там быт какой-то, там, может быть, бизнес, там что-то еще, там, дом, я не знаю. Но любит. И, я, и сейчас, говорит, пришел момент, когда я все-таки решил, что я должен быть с той женщиной. Понимаете? Потому что обстоятельства разные. В общем, короче, мои хорошие, тема классная. Ставьте плюсики. Плюсики ставьте, если тема понравилась, пишите в комментариях, если вам это все-таки интересно, То что я только увидела один комментарий, который написал, что все интересно было, чтобы тогда уже мы, я буду на YouTube записывать на эту тему, еще буду ролики делать, да, и если интересно, чтобы ну, прямые эфиры тоже я записывала на эту тему, мои хорошие, потому что тема классная, тема интересная мне настолько она прямо вот, знаете запала я прям очень сильно хочу ее развивать и буду наверное еще сейчас вот если увидите что там пошли какие-то изменения у меня в, в моем профиле да, следите как будет развиваться еще и моя история буду рассказывать если что-то будет меняться вот то тогда Продолжим, потому что тема классная, классная. Я вам желаю только всем, чтобы у каждого из вас вот эта вот близнецовая пламена появилась. Она не у всех бывает, да, но э, вы можете притянуть. Такую ситуацию, понимаете, можете. Но она очень красивая. Она очень красивая, она болезненная. Она очень тоже, как знаете, как кармически болезненная. Но здесь приятная такая болезненность. То есть ты проходишь трансформации, потому что хоть говорят некоторые, ой, там не болезненно, там любовь такая, что неземная. Да. Но когда вы на расстоянии, какая она может быть? Когда вы не можете быть по каким-то причинам вместе, по каким-то. Вот более глубоко, по каким причинам. вот все эти вопросы э, рассмотрим на следующем уже эфире, более подробнее. Да, поговорим на тему этой близнецовой любви. Мне прям нравится, она учитесь, там такая классная тема. Вот, э, вопросы какие-то, если у вас остались, вот по этой сегодняшней теме, пишите. Я, кстати, благодаря всей этой теме начала больше делать раскладов на отношения. Сначала у меня была тема бизнесовая, тема вот по предназначению, а вот сейчас мне хочется прям расклады делать на отношения, и они, получаются. девчонки, которые мне вот пишут, говорят, прям как будто с меня списали, прям как будто с меня считали. Ну, потому что вот, видимо, скорее всего попала вот в этот поток как раз-таки, да, и вот информация как раз-таки идет вот именно на отношения, очень классно раскрывается, да. Но купила себе кучу карт, вот купила себе еще вот, вчера показывала, может, кто видел, тоже волшебное зеркало Ленорман. Да, вообще Ленорман очень люблю. Будем делать расклады. Так что подписывайтесь на мой канал, который у меня есть в YouTube по раскладам. И по Матрице у меня другой тоже канал. Там все найдете, в топлинке. Там все описания, все это есть. И давайте, мои хорошие, любить, быть любимыми и учиться безусловной любви. Все, я вас обняла пишите комментарии под этим эфиром продолжаем или не продолжаем рассказывать или не рассказывать спасибо за плюсики кто написал спасибо за темы кто написал вообще темы интересные да я думаю что я ответила на все ваши вопросы которые я постаралась за да, все это вплести если не ответила то пишите еще да и я соберу все эти вопросики и рассмотрим и следующий эфир я обязательно там тоже кину такую вот эту вот поклеечку да там задайте вопрос и посмотрите если будет интересно вот на эту тему тоже пишите пока я тут вся вот в этом заряде любовном давайте будем разбираться вместе с отношениями все целую вас обнимаю эфир буду сохранять